Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжаем играть в игру Кенсид. О, прям музыка прям, она прям ждала, когда я сделал. Нам пора сажать семена. Их можно купить на рынке зеленой ярмарки. Что к югу от центра деревни. Рынок работает каждый четвертый десятый день сезона. Вот тебе три медика. Купи немного семян. При активном задании журнале было бы чтобы получить указание, куда идти. Это может вам помочь. Хорошо. А после того, как вы соберете семена, не стесняйтесь немного по городу. Рынок бывает только раз в неделю. Так что это хорошая возможность попробовать продать все. Что вы собрали? Кроме того, возьмите 5 медиков. Там есть игра, в которую можно поиграть, пока вы там находитесь. Просто не забудьте вернуться домой до наступления темноты. Потому что нам нужно посадить семена. Пока. Э, не вижу смысла тратить э, деньги, естественно, на семена. Это во-первых. Ой, на семена. На игру. Если она не придаст нам каких-либо плодов. Это, естественно, во-первых Так, покормить Я, блядь, яблок уже почти не осталось Давай морковку Не, морковку будем продавать Давайте грушу ему дадим Грушу будешь? Грушу будешь Отлично, поехали Тихо, тихо, не та, не та Опять всегда, всегда путаю Не то нажимает Так, хорошо, нам сюда Может, мед можно попробовать? У меня мед есть? Мед есть Можно попробовать продать мед если там можно продавать семена, то мы лучше продадим семена и купим еще семян. Все просто. Мы не будем играть ни в какую игру, это просто, ну, трата денег. Так, куда нам? Куда нам? Так, здесь мы все изучили, кстати, да. Ага, она опять на срез пошла, блядь. Опять пошла на срез. А -а -а, давай, свинья, давай! Ох, успели, она не успела стрелочку нарисовать победу. Так, мы не на месте. Мы не на месте. Карту мы это тоже все изучили. Ага, куда налево тянет, куда налево тянет. Так, какое-то интересное дерево. Заметьте, здесь все в каких-то руинах и так далее. А, ну они же эти. Верят этим бокам фейсе все такое. Все, мы на месте. Отлично. Так, что у нас здесь? Открыт ларек. Отлично. А, что у нас тут налетает? О, семена пшеницы. Купить. Отлично. Что у нас тут... Семена капусты. Отлично. У нас осталось 4 монеты. Это стоит денег, да? Ага, Один час. Ага. Ну, давайте на 2 часика откроем. Что можем продать? Можем продать морковь. Цена. Максимальная, конечно же. Ничего себе. Максимальная цена, пусть будет. Так. Но у нас морковь вполне себе много, поэтому ничего страшного. Мы еще можем. Ага, можем изменить цену в случае чего. Внутри за морковку, не знаю, много это или нет, все, мы в плюсе. Мы окупили ларек и еще получили две монетки. Чтобы окупить семена, нужно как минимум продать еще одну. А, мы со свинкой там стоим. А что, все больше никто ничего не хочет покупать? Так, неинтересно. Может, цену сбить? А, не, не, не идет кто-то. стоп идет покупать. Да, да, да, идут, идут. Красавцы, красавцы, давайте, давайте. Так, ага. Семена, семена купились. Отлично. Так, ну давайте попробуем цену понизить. Может еще кто подойдет. Так, 7. Ну мы пока купили семена. Давайте теперь обратно поставим высокую цену. Допустим. Я не знаю, играет ли это какую-то роль, но пока... Короче, похуй, пусть пока продается на высокой цене. Я передумал, все будет продавать по высокой цене. Нам главное купиться и купить еще семян просто. Так, отлично. Отлично. Еще один, да, идет? Ой, красавчик Ой, молодец, ой, молодец А давайте теперь чем-нибудь другое, капусту, например, подадим Тоже за троечку Кто-нибудь подойдет? Капуста, капуста свежая, берем, покупаем Не щадим Я, кстати, одуванчик не взял, но ничего страшного Он там есть, справа наверху Просто пока утро, пока не страшно Берем одуванчик, ой, одуванчик, капусту не жалеем Свежая, только с огорода, только сегодня собрал Сегодня, сегодня, я гарантирую, что сегодня собрал не переживайте, капуста хорошая Блядь, никто, усп... никто не хочет ничего покупать Так, одуванчик Так, у нас есть 20 монет, значит покупаем еще семена пшеницы, естественно И еще пару семян капусты О, значит можно еще семена пшеницы, потому что у них все кончается Отлично, теперь им нечего покупать, они будут покупать у меня А? Как это я? Так, капуста, естественно Естественно, естественно, дорого мне, кстати, не нравится версия управления. Почему на час? Потому что я понял, что они приходят по примерно 4 человека. Максимум, ну там 3-4 человека. Покупают, и все. И можно закрыть ларек раньше и открыть новый. Так, ну, проще всего. Так, отлично, купил. Прибыль. Ага, мы уже купили ларек. Отлично, отлично. Воу, воу, воу. Это что, прям жарко на улице? Это прям жарко-жарко. Вы посмотрите, как прям все тает у меня на лице, на глазах. Это свинья пахнет перцем. Да-да-да, покупай, покупай капусту, и все будет прекрасно. Ага, отлично. Отлично. Все, теперь можно сбрасывать, чтобы времени не терять. Сразу открывать еще раз и ставить клубнику, допустим. Блять, две клубнички. Давай две клубнички продадим. За троечку. Правильно, сейчас еще кто-то подойдет. Правильно? Правильно? Правильно? Вон, идут, идут. Идут мои покупатели целых два человека. Давай, давай, давай. давай. Да пахнет, я в курсе. Вкусно пахнет. Так, ага. Ага, сразу меняем на... На... 6 штук. Да, ставим, естественно, за трое. Ну ладно, она получше, но... Меняем на нее. Им похоже продала, бабушке получше. Она еще какие-нибудь варенья там сделает. Во, какие там товары налетают, и там ничего нет. Все, все покупки у меня. Так, все, больше гостей, значит, не ждем. Можем еще выставить, еще выставить, естественно, три и заработать. Блять, я клубнику просто, ну, так собирал, так что ничего страшного. Вообще отлично, мне нравится, если честно. И торговаться здесь прикольно. Реально классно. Ну, то есть, то есть ты выставляешь предметы, там люди проходят, покупают... Да, здесь есть своего рода скрипт, что, типа, обязательно к тебе придут, там, пару человек купят, но все равно ты сам выставляешь цену, за которую будешь продавать и так далее и тому подобное. Все, отлично. Больше никто, кстати, не придет. Я понял, что, ну, типа, опа, нет, возможно, придет еще вот этот. Нет, не придет. Ну, давайте дождемся до конца, допустим. Может, кто-нибудь реально залютный зайдет. И все мои суждения были мимо. Реально никто не приходит. Но это я сразу понял, как только на 2 часа выставился. А сколько у меня осталось предметов? Я же могу в инвентаре посмотреть, да? Отлично. У меня 12 семян, 12 всех, 12 тех. А, ну 2 яблока, две морковки. Яблоки мы оставляем, естественно. Груши тоже. Значит, мы можем продать еще капусту. Давай еще на час берем. Выставляем пока что морковку. И одну капусту потом. Типа продадим и вообще прекрасно. То есть там 2-3 человека да приходят. Так что, в принципе, все, все очень даже лаки. Единственное, на это время немного уходит. Ну, что поделаешь. Так, два человека идут сюда. Три. Значит, две морковки сейчас продадутся, и потом сразу же за ней идет капуста. Раз, морковка. Оп, не успел чуть-чуть. Извини, пожалуйста, девушка, вы чуть не успели. У нас, Вер, капуста продается. Ой, молодец. Ой, молодец. Так, а больше никого и не будет. Я не вижу смысла держать, я уже помню, что больше никого не будет Так, клубник, ну, давай продадим, продадим Две клубники Нам все равно нужна черника Мы продадим две клубники И одну грушу, получается, да Но это все бесплатно собиралось, поэтому А нет, грушу мы не трогаем Блять, нет, трогаем Нам нужно, если будет три клиента Нужно продать все три, чтобы Окупить нашу лавку Ну, к сожалению, придется жить так, да Да, будет три клиента Значит, будем жить так или 4 будет клиента Походу будет только Да ладно, даже так? А, они поговорить стали, хорошо Блядь, прикиньте, он его отвлек нахуй Он его отвлек от покупки Блядь, только не задерживай его сильно А ну, кыш, кыш, блядь, мой покупатель Кыш, кыш, кыш, кыш кыш. Давай, давай, давай, давай Блядь, он не успеет Ёбнуться, он не успеет купить крушу Он отвлек моего покупателя Тварь. Вот тварь. он Хотел реально купить у меня грушу больше, чем, блядь, я отвечаю. Хотел, видите, он прям шел ко мне. Бля, взял отнюдь моего покупателя козлина. Ну ладно, я сегодня не очень-то сильно хотел продавать грушу, потому что мне надо свин свинку чем-то кормить. Вдруг не будет ни груши, ничего. А я все, а еще посадить семена он просил. Опа, мед надо собрать. А мед я не попытался мед продать. Зато мы знаем то, что я клубнику могу отсюда еще. Ой, пойдем продавать. Пойдем, пойдем, пойдем. Ебать я вообще жарю нормально. Три клубники, как раз мы их сейчас сразу и продадим. Вообще красавчик прям. Гений маркетинга. Пришел, спиздил. Ну, типа, быстро пришло, быстро ушло. А они сказали, что так там второй, седьмой день, да, по-моему, лавка работает. Мне же не будет всегда носом тыкать, что, типа, вот сейчас можно, ну... Продавать. Блин, поход 4 покупателя будет. Или все-таки 3. Все-таки 3. Эти уже ушли, потому что им нечего продавать, потому что я у них все скупил. Я на, ну, на клубнике нифига себе, тут подрос. Ну все, у меня клубника кончилась, больше нет смысла. Так, давайте-ка еще очень. Опа, книжка. Акт поклонения. О, День Богини, такой славный день. В этот день жители Квилла отдают дань уважения нашему любимому фейре надсмотрщикам. Однако многие простые люди не совсем понимают тонкости поклонения и то, как лучше использовать преимущества для своей пользы. Я расскажу вам, уважаемый читатель, как сделать так, чтобы ваши предложения учитывались. Во-первых, в День Богини, то есть седьмой день для обывателя, найдите статую богини и взаимодействуйте с ней. Выберите сделать подношение, чтобы получить чаши для подношений и пары. Богин. Вы можете выделить 8 кругов, чтобы просмотреть предлагаемые благо, выбрав благо с одной стороны. Вы увидите проклятие на противоположной стороне для ревнивой богини. Когда вы выделяете одну сторону, другая переворачивается, чтобы показать проклятие. Выбрав желаемое благо, при условии, что у вас есть необходимые подношения, нажмите на него и выберите предмет, который вы хотите предложить. Затем вы можете перемещать, э, перемещать значки богини вверх и вниз, чтобы поменять пары и наполнить следующую чашу. После того, как вы выбрали нужный вам бон, подтвердите свой выбор. Не обязательно наполнять все чаши, одного подношения достаточно, чтобы насытить богинь. Забудьте об этом, и вас может поразить случайное проклятие. Когда вы определитесь с тем, какие блага и благословления даже с глаза и проклятия вы получите и разместите предметы для всех шести богинь, подтвердите подношение. После этого вам предстоит одна неделя благосклонности или гнева богини до следующего дня богини. Так что идите, делайте свои подношения и пусть богиням улыбнется вашим морковкам. Морковкам это было что? Подсказка? Так, мне нужно еще быстро что-то где-то найти для продажи. Опа, что это за семена? Семена морковки. Купить, конечно, парочку сразу. Семена моркови нашлись. А здесь что? Здесь... Опа, а это яблоко продается. Хорошо. В игру играть не буду. Даже если я ее сейчас найду, не буду. Мне надо изучить эту локацию. Надо. Где-то здесь должен быть камень. Опа, цветок, да? Опа, примула. Вульгарис. Их второе имя. Вульгарис. Хорошо. Опа-опа, Ульгарис, иди сюда. Иди сюда. Не знаю, мне что-то прям сейчас... Прям немножко глаза режет. блять, еще одна книжка. А я не могу прочитать. А, все. Не то, чтобы я не любил читать книги, но... Для ознакомления в этой игре. У друиды прекрасная груша. Жители Лейла любят стоять и смотреть. Так, не знаю, зачем я еще один туванчик взял. Так, надо найти статую, вообще-то, хоть одну. Опа, хрю. Кукушина роса. Проблема с изобретением цветов — это недостаток цветочных шуток. Хорошо, я не вижу ни одного камня. Либо я уже проглез... проглазел один. Опа, что там лежит? Или мне показалось? Показалось. Так, что-то ни одну статую не нет. Опа, статуя есть. Еще одна. Значит, где-то наверху. Ну, предположительно, естественно, исходя из логики. Блин, этот вечер меня пугает. А, тебе что нужно? Испытать свою удачу в мини-игре на метание? Нет, у меня пока денег не так много, чтобы испытывать свои удачи на всякие-то метания. Те камень-то. О. Малокровка. Вообще-то ее довольно много. Ха -ха. Опа, еще записка. А дуванчики не боятся. Они стоят гордо весь год. Ух ты, блядь. Так, где-то я реально камень профукал. Если, типа, один я нашел вниз. Опа. Кукушина роса избегает осени. Она совсем не любит это время года. Опа, опа, опа, опа, где? Опа, малокровка. Не понял. А где камень? Первые три сезона года под деревьями растет клубника. Под деревьями? Ну да, в принципе, если ее там сажают. Так, что это? Нечего ставить, нечего ставить. Ближайшие события на зеленой ярмарке Поросячьи гонки, 4-11 день Просячий рынок, ага Давайте познакомимся Нужно срубить дерево, обезглавить бревно Моя семья единственная, кому вы честь Ухаживать за нашим лесом Я отношусь к этому очень серьезно Происхожу из длинного рода лесорубов Но и таких, как я, было немало Пока Еще один познакомиться Не видел вас раньше в свечной деревне ведь не кэтл под прикрытием Хорошо, хорошо, от этой семьи у меня кровь кипит Пока мне нужен камень, ребята. У меня время идет. А мне нужен камень еще один. Понимаете, камешек. Ну. Нет, ты не считаешься за камень, я понял. Так, подожди, а если я карту так открою? А, так херче увидишь, блядь. Но, в принципе, камень можно обнаружить. Опа! Какая-то пещера, куда я не могу пройти. Так, это игра. А, может, где игра? Я ж туда так и не зашел никуда. ну куда? Подожди, а если я сейчас. А, слезть со свиньей. Могу сюда пройти? Не могу. Стоять. Поехали. Сейчас меня свинка может домой отнести? Так просто чисто из любопытства интересно. Так, значит, где-то здесь. Это единственное место, где я еще, ну, получается, хорошенько не погулял. Опа, малокровка. Смотрим внимательно. Опа, вот и камень. Ну, пусть и не наверху или наверху. Не то, чтобы прям наверху, но, в принципе, наверху. Своего рода наверху. Так, не знаю, зачем малокровку собираю, но пусть будет. Бля, да эта игра мне, походу, вообще реально не принесет никакой выгоды, поэтому не вижу смысла в нее играть, если честно. Так, а что здесь? Так, здесь был камень, хорошо. Но, в принципе, все, надо возвращаться домой. День сегодня пролетел быстрее. И мы можем его сейчас проспать, чтобы ну, сделать новый день. Я заработал много денег сегодня. 40 медных монет целых. Уч... Блин, если можно было бы ему вернуть какую-то часть, например, я был бы рад. Ох ты, блядь. Познакомиться. Приветствую вас. Я икобот, и купец, и продавец, и товаровед. Я пришел в долину издалека и пробил брешь на рынке. Когда я задел дыру, я построил рыночную лавку и в конце концов добрался до того места, где я сейчас. То есть здесь. До встречи. Хорошо, он собирает эти продавать будет. Блять, а можно было бы не успеть, кстати, прямо с подносом. Он только срывает, а я прям беру. Эх, жалко, я не попытался. Так, ягодный куст. Можно ли собрать? Ну, уже поздно, но я бы собрал, если честно, если можно. Блять, ночью можно все, что ли? Было бы неплохо. Так, а мне куда бежать? Пойду наверх. Так, проще всего понять. Ну, но... а, все правильно, все правильно. Я туда бегу. Тут как раз вот этот срез, по которому я никогда не бегал. Свинку так заносит, что мне прям реально ну, не до этого. Блин, на самом деле за серию, в принципе, успевается так много. А это только начало. Прям самое-самое, что не на есть начало. Так, поговорить. Прекрасные семена. Теперь вы можете увидеть, как приятно наблюдать за ростом того, что вы посадили сами. Просто воткните их в почву и хорошенько замочите. Пока. Я понял. Слазим. Ага. Так, давайте-ка здесь будут семена пшеницы расти. Блин, я так много семян купил. Да я прям молодец. А как тебя полить? Надо выбрать лейку. А, у меня лейка в правой руке. Не понял. А они что, автоматически? О, какие семена вы купили? Дядя Билл сказал тебе использовать лейку, потому что их нужно плевать каждый день. Иначе они засохнут и перестанут расти. Наверное, так со мной и случилось. Иначе у нас уже была бы целая куча шоколадных растений. <laughs> Пока. Так, а что? Здесь уже что-то растет. Их не надо поливать, типа, они сами автоматически из-за дождя поливаются. Это круто. Так, э -э, семена морковки. А, да, и вправду из-за дождя поливаются, смотрите. Это отлично. Так, у нас 8, да? То есть и там, и там я смогу посадить. Вообще красота. Ой, блядь, ой, пушка. У меня еще и семена останутся. Вообще, о -о -о ой, как -то хорошо это как все. Так, если я лягу спать, а они не допольются, то это, ну, конец, да? Это, это беда. Блять, сколько у меня всего. Сколько я смогу потом продать? Ой, бизнес. Ой, мы будем делать бабки, блять. Ой, во Ой, вообще. Ой, красота. Бо... Так, поливаем. Как я помню, семена пшеницы надо поливать. Так. Так, все, отлично. Давайте, давайте, давайте. Я помогу вам политься, потому что я сейчас пойду спать, и день пройдет. А если он пройдет зря, это будет плохо. Так, все, все дополилось, все хорошо. Блять, уснул! Ебаный пиздец! Вот так вот я должен был уснуть, походу, в первый день. А, простите, ребята, уснул за грядками, слишком много поливал. Про время забыл, если честно. Вы видели большого деревянного человека на зеленый ярмарке? Интересно, что это такое? Как будто огромный ребенок уронил свою куклу. Пока. Бля, кстати, да. Кстати, да. Что-то есть в этом такое. Ну вот и сонная голова. У меня для тебя сегодня не так много дел, но было бы хорошо, если бы ты доставил немного молока старой матери Хаббут в свечный коттедж. Она мастер по поэтому может дать вам несколько советов. Я не имею в виду морковный совет. Это довольно долгая прогулка, поэтому придет вам на пользу. Только используйте металлические ведро на старые риски, чтобы наполнить его молоком. В остальном день принадлежит вам. Берегите себя там. Тот парень к северу от фермы Твик. Его зовут... А, Твик его зовут. Знаю толк в рыбалке. Я бы и сам тебя научил, но боюсь, я разучился. Он кажется странным, но достаточно безобидным. Пока. Так, готовить. А, мне черники не хватает. Воу, это че, засуха, или это прям все в болоте, типа? Ой-ой-ой, По ой, подожди, подожди, подожди. подожди. Бли. Вот так вот. Опа, Тимьян. 10 минут четвертого. Хм. Так, а они... Ой, а ч... ой что за погода-то? А, все оста... Ой, все автоматически плелось. Ой, красота, блядь, даже поливать ничего не надо Ой, красота Так, сначала мы приготовим с медом, а потом пойдем к ней Надо еще свинку покормить Блин, а что... Чё... А, груша нормальная все Ой, яблочко, ой-ой Крайне дорогое из-за инфляции газовое яблоко Мы не будем давать его свинке, а то еще помрет, бедная Два газовых яблока. Да ты чё? А может дать? Бля, короче, ладно, посмотрим. Так, подать а, Держи обычное яблоко так уж и быть. Накормить да, свинью есть. Надо еще дванчик найти. Это тоже наше ежедневное задание, как-никак. А, мед, мед забыл собрать. Мед, мед, мед, мед. И еще раз попытка по приготовки. Ну, чтобы понимать, как это все четко работает. Как-то у меня ведра нет. Не понял. Где мое ведро? А, там уже есть мед. Епки. Уже, уже все готово. А как это? А да, мне реально просто меда был. Так, мед, поехали, а, поехали, поехали. Так, поехали. А, берем сначала мед, естественно. Еще разок режем. Ага, ага. Отлично порезал. Все мне нравится. Так, как там? Я забыл на какую кнопку. Ага, ага. Ага, ага, ага. Все, теперь едем дальше, режем Так Так, так, так, так, так ага, ага, Я пытаюсь смотреть и туда, и туда, короче Ага Ага, ага Мне нравится, если честно А, все, а, вот можно пониже сделать Отлично Ну сейчас я явно лучше справился Больше чем уверен Ну хотя бы две звезды дай Ой, молодец Расчет А, все-таки ноль Все-таки не минус, а ноль Это как бы лучше Остальное, наверное, зависит от, от ингредиентов у Так, теперь нам нужно корови подойти И как сделать, и что сделать Вот так, да Ага, молоко есть, отлично Так, свинка Свинка где-то, где-то Нам пора Отсюда Купета я тебя сегодня кормил, кормил. Поехали. Так, да, я опять не на ту кнопку нажимаю. Да, отстань. О, одуванчик. Часы. Блять, без времени я уже, ну, как-то один, уже прошляпился, спасибо. Ну, зато хотя бы у себя на участке. Он меня увидел такой, ой, мой сын. Ну, или да. Да, сын. И это самое. И взял меня с собой, такой, типа, в кровать закинул. Блин, интересно, если я усну где-нибудь, где во враждебных землях. Блять, опять она опять, по этому срезу поехала. Ладно, тут я уже ее даже не догоню. Так, куда нам дальше? Просто ну, чтобы ты чтоб понимаешь, я тут прям вообще затеряюсь уж точно. Я, по-моему, не там побежал, малеха. Ну, ладно. О, яйцо. Мое. Судя по всему, брошенный предмет можно поднять. Да, То есть, судя по всему, если кто-то захочет, допустим, собирать яблоки Я соберу раньше него То я вклюсь А ну-ка, кыш, кыш Я прогуливаю свинку Так, мы еще не пришли А это карта исследована? И твою дивизию Еще карту исследовать надо эту Блин, и в этом тумане вообще ничего не видно Я вряд ли, да, там как бы камни какие-то найду Или еще что-то в этом роде Ага, я пришел на место назначения. Да, и где тут кара мне искать? Хрен его знает. Оп, записка. Клетчатый голавель держится подальше от тех ярких летних дней. То есть его только осенью надо ловить. Свечной коттедж. Ага. Камни есть какие-нибудь? Камни, камни, которые я могу изучить. Камни, камни. Так, ну я так просто осматриваюсь Морковку можно спиздить? Можно, мою Мою, мою Мою Так, это тем. Ага, отлично, мы теперь можем Телепортироваться, хорошо Яблочко моё куша моя Ребята, кто-то будет очень-очень много Богат к, следующий, к следующим торгам Если я все, конечно, не сплавлю куда-нибудь Опа, камешек. Камешек нашел. Еще один надо идти. Какая-то записка у лежит. залежит. Примула всегда делает вещи спокойнее. Когда она в зелье, она делает чары. Так, это мое. О, она не видит, да? Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо, бля, красота. Я, по-моему, весь еще свой урожай продал нафиг. Ну, ничего страшного. Так, ну где-то я больше ко мне что-то не наблюдаю нигде. Я вроде прям тыкаюсь-стыкаюсь. Опа. Опа. Опа. Вот тебе она. А вот здесь рыбку можно половить. Так, она сказала, в остальном день мой. Значит, можно рыбу половить здесь. Опа, опа, опа. Опа, базилик. Не успел прочитать. Я не думал, что это будет все одно и то же. Так. Заварной крем с карри. Ой, простите, не заметила вас. Просто пришла идея нового рецепта. Меня зовут старая мать Хаббар. Мастер кулинарии, волшебница соусов, вундеркид каш, виртуоз блюд. Сады самых богинь благоухают ароматами, исходящими из моей кухни. Вот как я хороша. Теперь, как мастер, я считаю своим долгом передавать свои навыки всем, кто хочет научиться. Так что, если вы хотите стать знатоком теста, гуру каши, шаманом супа, приносите все ингредиенты, которые я попрошу. Вы увидите, что мои рецепты приносят всевозможные чудесные блага. Начнем с чего-нибудь простого. Принесите мне обычную капусту, и я покажу вам, как превратить ее в сытное, восхитительное рагу. У этого блюда есть некоторые социально неловкие побочные эффекты, но метеоризм это небольшая цена за то, что вы будете сыты в течение долгого времени. Вы поймете, что использовать ингредиенты для приготовления вкусных блюд гораздо лучше, чем есть сырые ингредиенты, как декаль. Пользы больше, а эффект сохраняется дольше. Так что принесите мне капусту, и мы начнем. Ага, блядь. Сначала молоко держи. О, именно то, что требовалось. Будьте здоровы. Так, а теперь капуста, которая у меня э, хрен есть. Ну ладно, в следующий раз принесу. Ой, свинья куда-то убежала. Ладно, пока без свиньи побегаю. Я же рыбу хотел половить. Какая свинья? Здесь можно? Отлично. Туру ту туру ту, -ту, -ту, -ту, -ту, -ту. Интересную тутку можно? Интересную утка мне помешает как-нибудь? Я не вижу ни одной рыбки рядом, поэтому привлеку ее. Ой, наконец туман рассеялся. А, не буду, не буду, а то сейчас отвлеку. Хотел это. Ну. Оп. Одну отпугнул. Опа, зато другая попалась. А, моя. Давай сюда. Ай, майя! Ждем, ждем, ждем. Не, рыбку, я не знаю, можно ли ее продавать. Но из нее точно можно что-нибудь готовить. Больше чем уверен. Это их отпугивает, интересно. Или наоборот приманивает. По-моему, они меня испугались все-таки. Так, ладно. Там еще справа есть рыбка. Опа. Я испугалась. Ладно. Так, ждем, ждем, ждем. Ну, я видел или мне показалось, что я все-таки видел здесь рыбу? И, -и пофиг. Давай их вот так закинем. Блять, не вижу ни хрена. Так, ну вот так я могу приманить, хорошо. Ничего не трогаем, ничего не делаем. Ждем. И теперь приманим немножко. По-моему, время остановилось в этой игре. На ничего с ним не происходит. Ладно. По-моему, в игре реально время. А сколько времени? -то уже ух ты уже сколько времени прошло? А в игре только день. А да, реально со временем что-то было, пока я рыбу ловил. Книжка еще одна. Может быть, это серия будущего друга. А, друг садовника из долины. Я Осваивал садоводство в течение многих лет, поэтому у меня есть очень оточенные советы, которые помогут вам вырастить и прорастить растения. Ягоды и фрукты с дерева имеют двухдневный цикл. Изобретаем велосипед, так сказать. Не то, чтобы я знал, что это такое. <толи> Блять. Помидоры имеют трехдневный цикл роста и не нуждаются в поливе. Соберите их со шпалеры. Убедитесь, что они хорошие и крепкие. Хорошенько сжав. Затем проверьте свои помидоры. Ячмень и пшеница не нуждаются в поливе, но все остальное необходимо ежедневно поливать. Ага, пшеницу не нужно поливать. Использование удобрений действительно поможет создать более крупные и выносливые растения. Так что берите деревянное ведро и зажмите нос. Блять, я же сказал. Обязательно проверьте, не наступил ли сезон урожая. И помните о сглазии и проклятиях. Если ничего не растет, не факт, что это уж жук-бак. А помните о зеленушке, жуках и так далее. Хм. Все, конец кончился Так, я понял, хорошо А куда это я сейчас наверх? Подожди, карта Я не знаю, где это я Давайте смотрим, это все равно наш день Осмотримся так уж и быть Без фини, конечно, не то немножко Ну ничего страшного, морковку могу взять? Не могу, блин Подожди, это не там, где я бегал вот это, вот это, вот это, В опасности, я такой, бля Что это такое? паутины интригующих ароматов. О, это, это сэндвич какой-то. Рецептик спиздил. Рецептик украл и убежал. Вот это я красавчик. Гнилые яблоки вы можете получить, если ваш брау расстроен. Пословиц. Ух ты. Плохая, что-то там. Не прочитал, естественно, зачем? Я ж такой, блядь. До хрена все знаю. Опа, грибы, да? Блять, блядь, блядь. догадливый еще. Опа, камешек. Ой, карту сразу открыл, ой, красавчик Так, слева наверху что-то вижу Что-то вижу Что, не пойму, что, ну что-то вижу Бля, эта серия будет подлиннее, ну извините, ребят Всех люблю, подписывайтесь на канал, также на телеграм, ссылочка в описании Ягода синие, очень вкусная. В пышных долинах, где жизнь не спешит Блюберы Это тоже, да, не смогу собрать Бля, какие умные Тут понаставили аккуратненько Молоко, наверное, тоже не смогу собрать Поэтому даже пытаться не буду ну, в принципе, я раскрываю карту для себя. Так, здесь я тоже, да. Ух ты ж, ничего себе, какая карта огромная. Тут и камень явно не один, блин. Но я уже знаю, что он примерно по краям карты. Плюс-минус, да. Он тут, они раскиданы по краям карты. Друиды прячется свой сочный товар. Когда после осеннего половодья идет снег. Яблоко. Яблочко вкусная такой красненькая сейчас бы яблочко бы я съел если честно Честно. опа нет не камень пойдем вниз бля карта огромен. то есть в целом вся кукушина роса про нее ничего не было написано или я просто когда-то пропустил да? карта реально огромные в целом так что у нас здесь хижина кукушки Ага, мы с ним уже знакомы прикиньте что-то он тут на вырезал на дереве какие-то эти... От сглазов, походу. Всякие эти руны там, Уже вечер. Уже вечереет. Печалька. А я ни одного камня до сих пор не Разбитая хижина. Опасно или весело? Однажды мне приснился сон, будто на меня с небес смотрят тысячи людей. Они были вконтакте и безответственно твичили. Ты держи эту тубу, покричали они. Второй крикнул, выложи ее в миксер. Сплюнь на кота, крикнул кто-то. Остальные стояли по сторонам и, не прекращая, чатились и чирикали. Рейдит, проквакала мимо прыгающая лягушка. Я проснулся от толчка игры и у меня зачесалась голова. Я почувствовал эпический разлад в своей душе и я был так взволнован, что решил, что должен уйти. Я покинул свой дом и отправился на север. Когда я покинул долину, Голоса стикли и я остался наедине с нежными щебетаниями птиц и запахом му мускуса в воздухе. Бля, я могу лечь спать здесь? Он погиб. Он, походу, умер. Ладно, тяжело мне в этом плане что-либо сказать, но все эти описания очень интересные. То есть, реально, они сидели, думали над всем этим, придумывали. Блядь, да где хоть один камень? Мяу. Кошки какие-то местные. Кто ты? Погладь. Блядь, вы реально прикалываетесь? А ты кто? А, мы с тобой знакомы. А мы с тобой не знакомы, да? Да. Подожди, мои кошки заглядывают в твою душу, чтобы определить, можно ли тебе доверять. И поздравляю, они не вырытцы вам глаза, значит вы прошли. Спасибо, что спросили. Но я не могу раскрыть вам все свои секреты. До встречи. У них что-то стоит на столе, что я могу взять. Ребята, вы ничего не видели, я ничего не знаю. Если его выпить, всегда будет светить солнце. Nightmilk. Что-то там молочное, что-то вкусное, ночное. Ночное молочное это. Кошачь... Кошатница Nets. Мы это так прочтем. Ни одно, ни одно камень нашел Кровавик, можно найти на земле Возле странных статуй Ферри А, это вот эта вот малокровница Которая на самом деле много Так, что-то интересное Ох, пушистики, один мой котенок пропал Пожалуйста, найдите его Должно быть, он бродит по лесу Он обожает лазить, так что ищи на деревьях До встречи, подожди, ну-ка еще раз Что нового Я бы с удовольствием попробовала вашу стрипню Как вы думаете, вы могли бы мне что-нибудь приготовить? Много благодарностей а, хорошо в будущем. Потом, потом, потом, потом, потом, потом. А, задание получил, представляете? И ни одного камня не нашел, блядь. Блять, слепой, наверное. Или вообще я хожу не там. Блять, надо уже домой возвращаться. А, ну хоть телепорт активирую. Может потом поищу камни. Еще какой-то. Ага, примула. Вот здесь внизу стопудовый камень есть где-то. Сто пудняк. Сто пудняк. Да стопудовый должен быть где-то здесь. Да хоть один. Ну дайте мне камешек-то один. Ну один хотя бы. Вообще было бы лучше всего, честно, вот ты нашел камень определенной территории, она засвечивается. И так вот, с каждой территорией. Так и камешков можно было бы... Да, чтоб такое нет камня. Да хоть... О, записку. Когда... Облака плачут, они появляются. Дождевые рыбки любят своих однофамильцев. Ага. Э, любят, когда идет дождь. Хрен с ним на этот камень. Найти камни здесь. Потом их поищу вне серии, наверное, походу. Но явно не сейчас. Так, мне нужны не... выходы из зон. Мне наверх. Мне наверх. Притрель ни одного камня не нашел. Это пиздец. Блять, собрать ничего не могу. Кошатник, нет. Но это же девушка. А ошибка. А, это у них из трубы идет. Блять! Блять, мне вниз? Или, нав... Или влево? Куда мне? Путеводная... А, путеводная звезда. Конечно, мне нет ни одного задания. А можно как-нибудь отметить так, чтобы я мог это самое? Не могу. Не то. Задание. Могу только задание. Ой, сейчас день. Ладно, пойдем вниз, значит. Если я не вернусь домой до 11, ну, беда, что могу сказать. О, камень! Камень! Камень, как тебе попасть, блядь? Камень! Камень, пусти к себе, блядь. Я его нашел один, у меня время еще есть. Блядь, да как к нему подойти? Нашел. Нашел лазейку. Нашлось, нашлась лазейка, нашлась. Это только первый. Это тут их, наверное, три. Карта просто огромная. Еще три! Нихуя себе. Это мы сейчас где его нашли? Явно не в середине. Мы пойдем вниз, нахрен. На. Так, и после этого мы открываем карту. Карту. Потом карту мира. Ага, нам направо. Нам дважды направо, а потом нафиг отсюда. Так, открыть телепорт. Яблоко не могу взять. Ледяные порывы и холодный воздух. Никогда не коснутся груши друиды. Пословица. Сделано реально. Игра сделана прям с душой. Не, даже не знаю, что сказать Мне она просто нравится Сделано очень хорошо Прям уж приятно хорошо Даже так хочу сказать Так, это мы где? Это мы в городе Да, это мы в городе А я нам правда направо Да? Карта мне. Меня... Да, все правда А, свинью позвать можно вы, вы, докати до дома, пожалуйста Ой, как хорошо, блядь вот это, вот это я вот сейчас прям Посмотрел на время Просто пуля <плёвый> Не туда Все пизда А вот поворот наверх есть где-то Давай-давай-давай поспеши, поспешим Блядь Сколько у меня денег? 42. Хорошо. Три медики? 42. Нет, все нормально, все на месте. Но... Не успел я немножко, зато свинка за мной прибежала. Ой, какая ты милая свинка. Это, это я на свисток, что ли, нажал? не все, иди домой. А, игра реально радует глаз. Реально сделана прикольно, приятно, очень хорошо. Ну, мне правда нравится. Правда сделано, ну, как бы... Такие механики добавлены. Это мы еще представляете, это уже какая серия. А это еще не все механики, Показанные в игре, потому что это все еще своего рода тренировка. Посмотрим. Я хочу добить до конца, добить в плане всех обучений, которые будут плюс-минус. да, там Я думаю, в серии 5. А дальше будет видно. Дальше будет видно. 5 серий будет достаточно, я думаю, потому что она мне реально нравится. Будет видно, нравится ли она вам. Так что, ребят, ставьте палец вверх, если нравится Пишите комментарии, предлагайте игры для обзоров Подписывайтесь на канал, в телеграм, ссылочка в описании Всем спасибо, пока-пока